Всем привет! Меня зовут Евгений Воронюк и в этом коротком видео я вам покажу, как добавить работу в портфолио на бирже фриланса Quark. Итак, я зашел в свой профиль. Чтобы добавить работу, мы нажимаем портфолио. Дальше выбираем загрузить работу. Так, вот загрузить работу. Пишем название работы. Пишем. нам теперь нужно выбрать категорию, в которой эта работа будет размещена. Тексты и переводы в данном случае у меня. У вас, я не знаю, как будет. КП. Но для текстов я всегда выбираю тематику любого текста, я выбираю другое. И нам теперь нужно загрузить эту работу. Загружать можно в виде изображения, PDF-файла или видео. У меня работа уже... У меня работа уже выбрана, я ее подготовил заранее. Сейчас я ее буду прикреплять э, данную работу. Вот сейчас ее загружает работу. Вот ее загружает мы видим. Э, к... Но если вы хотите загрузить работу в виде видео, то вот написано, что формат MP4 только и не более 50 мегабайт. Длительность максимум 75 секунд. Э, если это же PDF, JPEG, формат и так далее, PNG, то вес не более 10 мегабайт. Вот размер вот рекомендуемый из изображения 1800 на 800 и более. Итак, вот у нас работа добавлена, мы видим значок PDF файла. Нам теперь нужно выбрать с вами, как эта работа будет отображаться. Обложка должна быть. Я выберу, наверное, вот так вот, чтобы оно было более презентабельно, так скажем, да, эту работу. Вот так, вот. И, и нажимаем сократить. Ой, сохранить. сохранить. Вот, э, вот мы видим нашу работу. То Она у нас загружена. Чтобы ее посмотреть, мы нажимаем вот сюда. Нажимаем. У нас открывается эта работа в виде PDF-файла уже именно тут вот и все работу мы закрываем мы с вами мы загрузили эту работу но я рекомендую если у вас например работать дизайнером или еще кем-то то вам нужно загружать работы обязательно почему я показал именно категорию в вот, эту рубрику именно тексты, потому что поначалу, когда они добавили только эту рубрику, в нее могли добавлять в портфолио работы только дизайнеры, вот и еще веб-программисты. Только потом они уже добавили другие рубрики. Но если вам было это видео полезно, ставьте обязательно палец вверх, подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще очень много всего интересного по бирже Кворк, по другим каким-то сервисам я буду рассказывать о том, как можно зарабатывать в интернете деньги, вот что для этого нужно делать, значит, как нужно себя продвигать. Всем спасибо за внимание. Пока!